Один народ, один царь, одна похоронная компания. да? Причем не компания. Компания похоронная – это как-то вот узко. А похоронная команда такая вот. Вот это вот «Кооператив Озеро» – что это такое? «Похоронная команда России». Вот еще одна цитата сегодняшнего дня. «Кооператив озера, – «Похоронная команда России». Запишите, пожалуйста. Очень хорошо.